Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня гостем нашего обзора стала новая версия самого популярного стартового комплекта от компании Elite. Новое устройство получило название iJust 3 Pro. Приставка Pro в названии намекает на то, что этим комплектом Elite хочет заинтересовать не только новичков, но и более опытных пользователей, которым нравится формат трубомодов. Начнем с внешнего вида новинки и будем двигаться сверху вниз. По традиции комплект состоит из аккумуляторного блока и клеромайзера. В качестве последнего выступает знакомый нам Элла Дура. Сверху Элла Дура находится высокий 810 дриптип, который удерживается на двух орингах. Причем оринги расположены на самом дриптипе, а не внутри крышки. При желании дриптип можно без проблем сменить на другой. Крышка заправки выполнена по принципу слайдера. Сдвинув ее, обнаруживаем средних размеров отверстия, через которые бак можно без проблем заправить из любого современного флакона. Комплектное бамбл стекло имеет внушительный объем в 6,5 мл. В нижней части бака находится три крупных отверстия для забора воздуха. Отрегулировать затяжку можно с помощью кольца с удобными насечками. Ход кольца в меру тугой. Для регулировки не придется прилагать много усилий и при этом самостоятельно она не собьется. В нижней части бака находится логотип компании и название модели. Пин выступает не сильно, использовать это на механических модах, пожалуй, не стоит. Внутри бака предустановлен новый инновационный испаритель hwt 2 с турбиной, а в запасе имеется знакомый нам испаритель на сетке. Но поскольку у нас образец не для продажи, то у нас его нет. Теперь перейдем к батарейному блоку. Наверху нас встречает гладкая посадочная площадка с диаметром ровно в 25 мм и подпружиненным коннектором. Комплектный бак сидит на батарейном блоке без каких-либо зазоров. Подобно предыдущим моделям новый iJust 3 Pro также имеет рельефные гравировки на своем корпусе. Выглядит красиво и помимо этого имеет практическую пользу. Благодаря гравировкам мод не выскользнет из рук. Кнопка Fire находится на привычном для iJust месте. В этой модели производитель сделал ее крупнее и более вытянутой. Промахнуться почти невозможно. Кнопка имеет небольшой и очень четкий ход и приятный клик. Подогнана она отлично. При тряске совершенно не дребезжит. Кнопку опоясывает тонкий ободок из прозрачного затемненного пластика, под которым спрятано два светодиода, служащих для оповещения об оставшемся заряде аккумулятора. Зеленый от 100% до 60%, синий от 59% до 20% и красный менее 20%. Ободок а светится достаточно ярко и равномерно, поэтому отследить заряд аккумулятора не заставит труда даже на улице при дневном свете. Перейдем к более значительным изменениям. Разъем для зарядки ByJazz 3 Pro находится не напротив кнопки Fire, а слева от нее. Теперь это современный USB Type-C, благодаря которому возросла скорость зарядки аккумулятора. Время полного заряда составит не более 1,5 часа. В нижней части нас ждет еще один сюрприз, а конкретно кнопка, окруженная светодиодами. Самым важным изменением в новом iJust является возможность отрегулировать мощность. Мощность регулируется путем нажатия на кнопку в диапазоне от 30 до 75 Вт с шагом в 5 Вт. Маленький зеленый индикатор подскажет вам, какая мощность установлена в данный момент. Все предельно просто и понятно. Кнопка регулировки опять же выполнена замечательно. Четкий ход и никаких дребезжаний. Она немного утоплена, поэтому вряд ли будет нажиматься сама по себе. Но тем не менее, есть возможность заблокировать кнопку регулировки от случайных нажатий и от изменения мощности, нажав три раза на кнопку Fire. Что касается внутренней начинки, то здесь все осталось без особых изменений. Илиф установили надежную плату и хороший аккумулятор. Емкость его составляет 3000 мАч, а рабочее сопротивление находится в диапазоне от 0,1 Ом до 3 Ом. Какие же можно сделать выводы? iJUST 3 Pro это качественный и доступный продукт. С каждой новой версией лифт не только добавляет новые возможности, но и улучшает до идеала внешнюю составляющую комплекта, удобство использования и подгонку деталей. Возможности регулировки мощности лишней не будет, ведь во-первых, не все доверяют автоматике, а во-вторых, это немного расширяет сценарий использования батарейного блока. Спасибо за